Октябрь, любимая, октябрь, на запад улетали птицы. Мне тоже хочется, хотя, куда без бескрылым нам стремиться, Мы остаемся зимовать, Мы остаемся здесь, ребята. Но это не должно пугать. Зима ведь кончится когда-то там. Чужим далеким теплым берегам Уже, наверное, не прибиться нам Нам зиму здесь переживать Нам остается только ждать Сопротивляясь холодам Когда осенний мягкий свет Позолотит твои ресницы Мне станет сниться новый свет А старый перестанет сниться Через год, а нынче осень на исходе И продолжается исход Друзья, друзья нас уходят там К чужим далеким теплым берегам Уже, наверное, не прибиться нам Нам зиму здесь переживать нам остается только Пока мы за одним столом Нас угощают сладким чаем А мы поем себе, поем И вроде бы не замечаем Что их все меньше с каждым днем Что их все меньше рядом с нами Октябрь, любимая, пойдем Зима уже не за горами, да Чужим далеким теплым берегам Уже, наверное, не прибиться нам Нам зиму здесь переживать Нам остается только ждать